Так, друзья, приветствую, на связи Николай Жаричев. Итак, давайте по традиции сейчас небольшая проверка связи. Можно убедиться, что все гуд. Супер, звук отличный, картинка отличная. Я думаю, что со связью проблем не будет. И мы с вами сегодня проведем продуктивно этот вебинар, эту планерку. Звук то появляется, то пропадает. Быть такого не может. Все хорошо со звуком. Вижу, что все хорошо. Так, а, прошу прощения, друзья мои, глаз чешется к чему? К деньгам, наверное. Так, десяточки. Я вас благодарю. Сразу видно партнеры, которые с нами на одной волне, которые посещают все мероприятия, все планерки, вебинары уже знают сценарий, знают, какие вопросы я буду задавать. Вот. Все, звук в порядке, друзья мои. Давайте все, уже 10 минут ждали, в принципе, людей, кто опоздал. И начнем с вами, соответственно, о важных вещах. У нас сегодня с вами будет розыгрыш подарков в конце за недельный розыгрыш, соответственно, и самый главный вопрос, мини-очередь. Огромное количество вопросов которые вас гложат и, соответственно, нужно а, дать ответы. И мы с вами будем а, сейчас а, плавно подходить к запуску а, этого суперпродукта, а, супермаркетинга, вот, и будем потихонечку разбираться все ваши страхи, все все ваши закрывайте все ваши вопросы, друзья мои. О том, что вот, поэтому давайте начнем. Итак, первое. А город Сотки. Город Сотки, а, опять, его вам попросил, а, потому что в рамках нашего хайф а, в рамках нашего университета клуба, да, а, название, что будет несколько другое, я вот, скажу, что том название, мы не будем работать а, с финансовыми пирамидами, с хайфовыми проектами в нашем институте, будем работать только с твердыми компаниями, которые будут продукт, да, то есть у которых есть бизнес, у которых есть действительно что-то что подтвердить, вот, соответственно, и у нас есть сейчас первый продукт, первая компания, с которой отмечают сотрудничество, я да, покажу, что это самая лучшая компания, которая есть на рынке в области инвестиций, потому что а, 18 лет в форме с РБК и Тартас две а, а, с половиной тысячи, да, то есть недавно было только две тысячи квадратных метров производства, а уже две с половиной тысячи квадратных метров производства, вот, и открытое руководство, которое рассказывает и показывает, куда она тратит, какой станок купили, какие станки купили, точнее, какое оборудование закупили, там, то есть все показывает, что производит, да, то есть постоянно расширяется линейка в области продукции, и, соответственно, постоянно появляются новые рынки в Литр, вот, что не может не радовать, и повторю, что это лучший продукт на рынке, поэтому... Uh, было мероприятие в Санкт-Петербурге, сейчас uh, я на нем присутствовал, был очень uh, рад увидеть всех uh, партнеров в живой очереди, например, нашего инвест-клуба и общаться с одноземным способом да, клуба Сейчас прошло мероприятие в Роскодаре, и 22 октября, октября будет мероприятие в городе Сочи, если вдруг планируете будет отдохнуть, uh, можете принести приятным и полезным, соответственно, и uh, общаться, да, то есть на инвестиционные, на тему. А, друзья, значит, здесь не нужно... Так, микрофон уже близко просто я не знаю, у меня я... Ой, плохой зверь, плохой зверь, плохой зверь. Делать. Раз, раз, друзья, давайте так сейчас попробуем, может что-нибудь так сделать, перенести. Раз, раз, раз, раз. Так, сейчас секундочку попробуешь. Раз, раз, раз, раз, раз. Все, звук должен быть новый. Все, звук хороший друзья мои звук хороший давайте я еще раз друзья мои, буду на контроле держать если вдруг со звуком что-то плохо просто циферку 7 в чат вижу массово семерки соответственно понимаю, что какая-то проблема есть вот может это кстати из-за телефонов а не то что телефон еще рядом давайте я его рядом поставлю вот хорошо стал Ой, как хорошо на душе стало. <смех> а, так, смотрите, друзья мои, только с нами нашего инвест-клуба. Я повторюсь еще раз, что рано или поздно вы все равно к привлечь, а, к тому, что а, уже хватит все, наелись, как говорится, прикинь и бега по разнице ходить, а, хватит уже работать на деньги, уже заставить деньги работать на себя, да. И все люди, кто это осознает, а, поймет, да, то есть в принципе, люди проживут а, эту жизнь а, ярко, да, то есть, и проживут жизнь для себя, для своих близких, да, то и в течение жизни будут развиваться, потому что будет при этом со времени опять снять приемы для меня, друзья. Друзья, дайте мне. время. Раз, раз. Раз, раз. Звук, звук. Звук, раз, два, раз, два. Все, звук замечательный. Друзья, десяточки в чатости со звуком. Все хорошо у вас. Во, все. Решили проблему. Вот она. Проблема проблема решена, я думаю. Поэтому сейчас все стримы, все прямые эфиры будут, соответственно, проводить вот а, с такими замечательными штучками AirPods. -ами. Круто. Все, десяточки. Звук хороший. А, очень надеюсь, друзья мои, что вы осознаете это как можно раньше, да, и поймете, что нет смысла работать ради денег, нужно заставить деньги работать на себя. Я уже много раз говорил о том, что нужно заниматься только тем видом деятельности, где однажды проделанная вами работа превращается в пассивный остаточный доход. Да, То есть вы уже нарабатывайте, да, то есть за счет своей активной работы какой-то пассивный доход. И очень надеюсь, что вы сможете стать финансово грамотными, а мы для этого сделаем абсолютно все, предоставим все необходимые инструменты, тренеры, коучи, мастер-классы, марафоны. Вот будем обучаться вместе с вами, и, соответственно, вы сможете с активного дохода также откладывать часть денег и эти деньги заставлять работать. Поймете, что такое сложный процент. Поймете, да, то есть, что не нужно хранить яйца в одной корзине, что нужна диверсификация. Вот, и мы с вами все эти моменты проработаем. Поэтому сейчас у вас есть уникальная возможность в рамках нашего инвест-клуба уже начать практиковаться, потому что умный человек да, то есть, это тот, который развивается, который читает и прочее. А мудрый человек это тот, который не только а, что-то изучает, но и применяет на практике. Поэтому я призываю вас а, к мудрости, призываю вас а, к развитию, да, то есть, и самое главное, это применение на практике. А, я сейчас стал осва активно осваивать а, английский язык. И а, абсолютно все, вот с кем не разговариваю, с кем, да, то есть ну, из каких источников я бы не брал информацию по изучению английского языка, все говорят одно и то же, что самый лучший способ изучить английский язык – это практика, это общение, да, то есть с носителями языка. Поэтому одно дело – это теория, да, то есть есть люди, которые там в теории три года, четыре года и до сих пор не могут выучить. Есть люди, кто, соответственно, с носителями языка, общается условно там полгода, да, то есть и спокойно сейчас разговаривает а, на английском языке. Все, друзья мой звук отличный, все хорошо. Вот, поэтому не упустите возможность а, в Сочи, друзья мои, давайте еще раз сейчас дату озвучу. А, так, в рамках нашего инвест-клуба в городе Сочи 22 октября в 19.00 будет очень крутое мероприятие. Я вас всех... Призываю прийти на это мероприятие вот и пообщаться с основателем, пообщаться с окружением. То есть, да, еще раз, очень важное окружение в нашей жизни. Очень важно, это самое важное, мне кажется, для достижения успеха – это иметь сильное окружение, которое формирует правильные привычки, привычки действия, действия результат, да. И здесь вы в Сочи сможете познакомиться, то есть люди, которые живут с вами рядом, вы сможете с ними познакомиться, пообщаться, да, то есть и в дальнейшем уже вместе развиваться, да, то есть вместе идти этот путь. Я думаю, очень круто, когда у тебя есть единомышленники, которые живут в твоем городе. Вот, поэтому мы также, друзья мои, то есть готовим тур по городам. Сейчас мы запустим все необходимые продукты, в частности наш инвест-клуб, и мы уже поедем по городам с готовыми продуктами. Сейчас, к сожалению, еще у нас а, ограничения, есть локдауны определенные, да, то есть а, сейчас в Карелии нахожусь у нас QR-коды ввели, вот а, в зал по QR-кодам, в тренажерный в ресторан по qr короче, везде по qr вот, поэтому конечно же ни о каких мероприятиях пока массовых здесь нельзя говорить, поэтому во многих сейчас регионах введен а, вот такой режим и Поэтому ждем, когда снимутся все ограничения, когда а, эта болезнь пойдет на минус. Вот, и мы с вами сможем а, проводить уже живые мероприятия, очень крутые. Поэтому, друзья мои, мы двигаемся по плану. Вот, и по плану у нас что? У нас с вами на этой неделе мы должны с вами начать сжигать а, тот самый заветный миллион кристаллов, который должен был пойти на рекламу. Но, соответственно, мы приняли решение этот миллион пустить. А, в очередь да то есть чтобы ускорить процесс очереди и у нас он должен сейчас где-то отобразиться сейчас я уточню Женя, куда-то его этот раздел так раздел ага. вот друзья мои смотрите то есть все вот у нас 1 миллион кристаллов Количество кристаллов, то есть вот 1 миллион 53 тысячи, соответственно, с сегодняшнего дня идет запуск, ускорение очереди, я думаю, что мы дня за 4, дня за 4, соответственно, сожжем этот миллион, и вы увидите динамику, вы увидите, насколько очередь ускоряется что вы должны понять друзья мои что 1 миллион кристаллов это 1 миллион рублей да то есть и чем выше оборот который находится внутри, нашего, внутри нашей сети внутри нашего комьюнити да то есть то, тем больше доход да то есть тем очередь движется быстрее то есть простыми словами что каждый из вас причастен к ускорению очереди. Если у вас есть возможность, вы должны нести ценность. А, то есть вы давайте еще раз, друзья мои, то есть постараюсь до вас донести простую мысль: что мы с вами сообщество, да, то есть и а, неважно, умеете вы приглашать или нет, вы так или иначе должны нести определенную ценность в наш коллектив. Возможно, вы умеете круто монтировать видеоролики. Да, то есть, почему бы не сделать классный видеоролик? Мне раньше постоянно предлагали в личные сообщения партнеры, и мы выкладывали их на YouTube. К сожалению, последние разы очень мало людей это стало делать, поэтому надо исправляться, друзья мои. Пожалуйста, смотрите, у нас время чеков. Посмотрите, какие классные видеоролики можно делать, друзья мои. То есть, сколько денег зарабатывают наши партнеры? Да? то есть, повторюсь о том, что мы еще только в самом начале. Мы только начали, мы только запустились, друзья. То есть показывается? Показывается. Мы только с вами стартанули, мы только с вами запустились. Посмотрите, просто тысяча, тысяча чеков, друзья мои. Вот, если вы умеете делать классные видеоролики, возьмите эти чеки, сделайте видеоролики для всех партнеров, чтобы каждый партнер мог взять этот видеоролик, разместить у себя в социальных сетях. И каждый сделает по одной продаже, пожалуйста. Мы с вами просто ту замуну летим в космос, понимаете, друзья мои? То есть просто посмотрите, какие чеки зарабатывают наши партнеры. Зайдите в чат проекта, вот у нас здесь 29 тысяч человек, зайдите в раздел «Медиа», и в разделе «Медиа» у нас здесь есть, посмотрите, сколько выплат, друзья мои. Посмотрите, сколько картинок с поздравлениями, огромное количество картинок с поздравлениями, огромное количество чеков. Вот это вот вся денежная энергия. Если вы можете делать классные видеоролики, сделайте для всех партнеров классные видеоролики. Мы их опубликуем на нашем канале. Соответственно, тех партнеров, кто будет активно присылать видеоролики, мы будем постоянно поощрять как-нибудь, друзья мои. То есть не переживайте, то есть мы ценим да, то есть каждого партнера, особенно те, кто несут ценность. И обязательно, да, то есть мы вас как-нибудь поощрим. В разделе «Медиа» посмотрите, друзья мои, просто это вот, ну, за пару дней, вот это все движение, это все за пару дней, друзья мои. То есть а, движение идет в очереди, да, то есть движение идет в очереди, хорошее, но может быть, может быть гораздо лучше. Если каждый возьмет ответственность сейчас да, и будет нести какую-то пользу, а, кто-то знает ответы на вопросы, может помогать нашим модераторам. Наши модераторы это золотые люди, да, то есть, а, которые в чате модерируют, а, снимают весь негатив на нет, а, отвечает на вопросы, помогает новичкам, партнерам а, за счет чего вот у нас атмосфера в чате а, благоприятная, да, то есть, и любой новичок, который зайдет к нам, да, то есть, увидит, что а, у нас адекватное сообщество, да, то есть не. Какой-то там негатив, негатив, а все же а, все классно. И наши модераторы а, тратят свое время абсолютно безвозмездно. да, то есть и надо как-то поощрить их. А, я сейчас пометочку все сделаю. Вот, и обязательно наших модераторов мы поощрим, потому что это люди, которые 6 месяцев уже а, тратят свое время, да, то есть, вместо того, чтобы потратить его на свою семью на свои увлечения, они тратят, соответственно, на наш с вами бизнес. То есть они через это несут свою ценность. Друзья мои, то есть ни в коем случае не держите зла, негатив на наших модераторов. Это золотые люди, повторюсь еще раз, которые несут ценность именно таким способом, да то есть уделяя свое время. Вот их надо за это тоже пошли. И, может быть, вы умеете приглашать, приглашайте. да То есть, если вы крутой спикер, классный коуч, можете нести какую-то ценность, полезность, друзья мои, пришлите мне в личные сообщения, на какие темы вы можете рассказать, поделиться с нашим сообществом, как вы сможете качнуть наше сообщество вот и помочь нашим партнерам стать лучше, развиваться, не проблема. да, То есть напишите, чем вы можете быть полезны, мы найдем применение вашей ценности, друзья мои, поэтому приносите... Да, то есть Закон вселенной. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Вот, поэтому я очень надеюсь, что каждый из вас возьмет ответственность не только за себя, но и за все наше сообщество. И вместе с вами мы будем а, очень много лет а, развиваться. И все зарабатывать большие большие деньги, да, то есть с каждым днем количество партнеров, которые выходят на выплаты, их становится все больше и больше. Я называю это э, как золотые наручники, да, то в сетевом бизнесе называется золотые наручники. Это когда э, в какой-то период времени э, тебе ну, надо платить мало, а ты получаешь много. То есть рано или поздно происходит вот такой щелчок. Этот щелчок, он происходит абсолютно везде в сетевом бизнесе. Понимаете, а, так устроен сетевой бизнес. Вы проходите в какую-то продуктовую компанию. Avon, NL, LR, Гринвей, Сибирское здоровье, неважно. Они, очень редко кто выходит сразу же на результат. В основном люди как месяц покупают продукцию на 10 тысяч, 2, 3, 4, 5, 6. И потом... Рано или поздно, не у всех, только у одного процента людей происходит вот такой щелчок, и у них уже 80 процентов. То есть они прикладывают уже 20% усилий к своему бизнесу и получают 80% результата. То есть они уже в какой-то период времени, да, то есть зачастую это через полгода, они вкладывают 10 тысяч рублей в бизнес и уже на выходе получают 10 тысяч. Потом вкладывают 10, получают 20. Вкладывают 10, получают 30. да, То есть ежемесячно покупая продукцию и зарабатывая все больше и больше. То есть у нас по факту то же самое. То есть с каждым днем а, все больше и больше партнеров уходят на выплату, получая, а, попадая вот в эти золотые норы, когда тебе нужно сначала заплатить 300 то есть сначала ты то есть условно сначала ты заплатил 900 рублей и ушел в минус 900 то есть ты инвестировал 900 ничего не получил потом ты инвестировал еще 300 да то есть уже 1200 да то есть и заработал только 300 потом через какой-то период времени ты инвестировал уже полторы тысячи и заработал полторы тысячи, потом а, ты заработал, инвестировал там условно три тысячи, а заработал уже шесть тысяч, потом ты инвестировал пять тысяч со временем, то есть, понимаете, вот эти триста рублей, и заработал уже восемнадцать тысяч, то есть... А, когда тебе нужно вкладывать меньше, а зарабатывать что больше, да, то есть, если мы говорим про нашу основную очередь в целом, то оно так и происходит. То есть, есть а, такой некий накопительный эффект, который будет срабатывать. И каждый день а, сотни людей выходят на выплаты новых, которые еще не выходили. Да, то есть И с каждым днем таких людей становится все больше и больше, друзья мои. То есть, ну, я всегда говорю о том, что кто умеет ждать, тому достается все самое лучшее. И в сетевом бизнесе не зарабатывают только один тип сетевиков. Это нетерпеливые сетевики, да, то есть, которые думают, что у соседа трава зеленее, бегают туда-сюда. Вот. Но повторюсь о том, что вся сила в стабильности, в дисциплине, да, то есть когда вы стабильно находитесь и развиваетесь, и смотрите в одном направлении с теми людьми, которые вас окружают. Вот, поэтому, друзья мои, оставайтесь с нами на одной волне. Давайте вместе с вами будем ускорять. Вот сейчас у нас миллион запущен в очередь, да, то есть и он сейчас очень сильно ускорит очередь. Давайте мы еще за счет своих действий, за счет своей прокачки ускорим очередь еще во много-много раз, друзья мои. 1277 человек смотрят эфир, и лайков всего 393. Так, друзья мои, давайте а, вам 30 секунд времени поставить лайк, а, соответственно, под это видео, чтобы больше людей узнали про наш проект, про нашу суперкомпанию, компанию супер -сообщество. присоединились к нам, соответственно, и очередь стала двигаться еще и еще быстрее. Друзья мои, бессмысленно сейчас а, писать а, в чат, я не могу читать чат. У меня есть вопросы, которые вы писали, то есть форму, и сейчас я поотвечаю на вопросы, связанные с мини-очередью, вот, а... По поводу ПР кошелька и платежных систем, друзья мои, ну, то есть, к а, сожалению, мы работаем над тем, чтобы сейчас а, вернуть ПР на платформу, вот и соответственно добавить другие платежные системы, вот а, это просто проблема сейчас на рынке. То есть, понимаете, что сейчас а, есть проблема в банковском секторе, это не у нас проблема. Это вот кризис, вот, да, вот кризис, да, я не знаю, там вот сейчас QR-коды ввели и, пожалуйста, там, в тренажерных залах начался кризис, в ресторанах начался кризис, потому что резко снился поток клиентов, вот, и в платежных системах есть вот такой же свой кризис, да, у них там Центробанк ввел какие-то ограничения, вел какие-то дополнительные правила, соответственно, и многие из платежек сейчас не подходят под эти правила, их блокируют, соответственно, и мы здесь ничего сделать не можем, потому что это огромный бизнес, в который мы сами не сможем залезть, там огромные деньги нужны, лицензии нужны, там много чего нужно, это не просто так, там, принять деньги, выплатить деньги, да, то есть это нужно иметь определенные лицензии, поэтому, друзья мои, Uh, работаем с тем, что есть, да, то есть работаем с тем, что есть. Вот, uh, будет лучше, однозначно, будет лучше, то есть будем работать, мы прекрасно понимаем uh, все проблемы, которые есть сейчас в рамках нашего, uh, нашего проекта, нашей компании. Да? То есть мы работаем над устранением этих моментов, да, но uh, сейчас можно работать через наставников, да, то есть у нас же бизнес-наставничество, да, то есть наставники могут пом помогать через внутренние переводы. Вот. А, в живую очередь не должно быть кризиса. Нет, а, понимаете, как говорится, рыба гниет с головы. У нас а, этого кризиса не может быть по одной простой причине, что я слишком позитивно настроен. У меня нет. То есть я такой человек, что я... Ну, почему у нас мы сразу блокируем за негатив в чате? Потому что я не позволяю а, вообще негативным новостям, негативным мыслям посещать мой голову. Я живу только в... да, То есть ну, это не говорит о том, что там нет негатива. Есть негатив, а есть конструктивная кризис. Критика. Вот негатив это то, что нас разрушает, это то, что нас убивает, да, то есть это то, что а, убивает наши амбиции, нашу энергию и так далее. А есть конструктивная критика, которая позволяет тебе развиваться и быть лучше, то есть условно тебя покритиковали, и ты сделал правильные выводы, если ты адекватный, умный человек, и ты развиваешься, идешь дальше, вот. И просто конструктивную критику мы любим, негатив мы убираем, вот, поэтому... Если у меня кризис не начнется, да, то есть... А то ничего не будет, да, то есть <смех> у меня он не начнется, друзья мои, потому что а, я верю в наше светлое будущее, и я питаюсь вашей энергией, я говорю о том, что сотни людей каждый день, новых людей выходят на выплаты, и вот эта энергия, да, то есть, которую вы дарите, которой вы делитесь, а, у нас с вами происходит а, обмен энергией. то есть я понимаю, что мы каждый день там делаем выплаты на 300, на 500 тысяч рублей, да, в партнерскую сеть каждый день, я знаю, что мы делаем тысячи людей счастливыми, сливыми каждый день. И вот эта энергия, она меня вдохновляет, мотивирует и заставляет а, просыпаться сразу же с мыслью о том, что я могу сделать сегодня а, еще для своей компании, чтобы эта компания стала еще лучше, еще конкурентоспособной. У нас конкурентов нет, друзья мои. Где все конкуренты? Да, то есть я посмотрю просто вот на одних, одни что-то пытались скопировать, вторые просто, ну пук, да, то есть какой-то. А, а, шептун да, и все, и, и нету, и, и нету, да, то есть, вот, мы с вами уже шесть месяцев вместе двигаемся, вместе развиваемся, и это только начало, вот, и это только начало, друзья мои, то есть впереди нас ждут еще с вами большие приключения, вот, давайте по мини очереди поговорим, друзья мои, то есть по мини очереди. Так, что у нас с вами есть? У нас есть с вами основной маркетинг. Сейчас я картинку подгружу сразу. Так, one moment. One moment. Так. У нас с вами есть а, основной маркетинг. Итак, что у нас с вами есть? У нас есть с вами а, мини-очередь, а, вход в который составляет 900 рублей. На выходе вы получаете 2700 рублей. А, к этой мини-очереди у нас привязан линейный бонус, то есть линейный маркетинг, соответственно, и 7 уровней глубины. То есть а, сразу же первый вопрос. Можно ли зарабатывать в мини-очереди, не приглашая? Да, можно. То есть мини-очередь для этого и сделана. Смотрите, у нас есть миссия компании. То есть у нас есть цели компании, миссии компании. Друзья мои, почитайте на сайте. Почитайте на сайте. И наша миссия компании в чем заключается? Помочь новичкам, которые еще не имеют финансовый результат в интернете, Получить этот финансовый результат, понять, что в интернете можно развиваться и зарабатывать деньги, и через свой финансовый результат научиться выстраивать партнерскую сеть, партнерские отношения. То есть мы идем от обратного, да, то есть новички, которые приходят, которые еще не умеют разговаривать, не умеют приглашать, что они они сначала получают финансовый результат, и через свой финансовый результат как магнит притягивает к себе сильных людей, сильное окружение. Те люди, которые уже умеют приглашать с активной жизненной позиции, они уже со старта могут зарабатывать очень большие деньги, да, потому что линейный маркетинг – это очень крутой. И это еще не все, друзья мои. То есть я вам скажу так, что в мини-очереди – Uh, у нас еще с вами будет очень много сюрпризов. У нас еще будут после старта сразу же объявлены промоушены, дополнительные бонусы, но это уже после старта, то есть наша задача будет uh, разогнать и ускорить сразу же мини-очередь после официального старта, и у нас огромное количество сюрпризов для этого uh, припасено, друзья мои, поверьте мне. Вот, но опять же, то есть, uh, люди, которые сейчас будут на предстарте... Uh, Люди, которые сейчас а, будут заходить на предстарки, конечно же, а, они будут а, впереди, да, то есть, а, потому что они попадают в 1% людей, от которых все начинается, да, то есть, если мы говорим в рамках нашего сообщества, в рамках нашего комьюнити. Вот, а, я думаю, маркетинг максимально простой работает он а, по принципу основной очереди. То есть все работает так же, как в основной очереди. Только здесь движение будет в десятки, в сотни раз а, гораздо быстрее. То есть а, я не могу сказать, как будет, а, какое будет движение. Но я могу сказать, что движение будет в десятки, в сотни раз быстрее и в сотни раз больше партнеров будут получать выплаты со старта, да, то есть, потому что здесь нет вот этого накопительного эффекта: когда деньги копятся одному человеку на выплату. Сначала одному деньги вы... накопились на выплату, потом второму накопились, потом они опять ему копятся на выплату. То есть здесь, по сути, сразу же обмен денежной энергии, То есть получил, снова встал, получил, снова встал. То есть здесь, как сказать-то. Короткое действие, сразу же результат. Короткое действие, результат. Короткое действие, результат. Вот. Про пейер я уже сказал, то, что мы ждем. Модерация сейчас проходится, я думаю, что мы с вами пройдем. У меня есть с вами. Друзья, я хочу, чтобы вы просто осознали ценность линейного маркетинга и какие деньги можно зарабатывать именно с линейного маркетинга. Да, то есть 7 уровней глубины, да, то есть вот просто э, так. Закон 1 плюс 1 опять, да, можем сейчас разобрать с вами закон 1 плюс 1. Вот, но я думаю, не стоит или стоит. Смотрите. Что у нас с вами есть? У нас есть с вами 7 уровней глубины. Раз уровень, два уровень, три уровень, четыре уровень, пять, шесть, семь. Вот в линейном маркетинге, друзья мои, то есть в линейном маркетинге а, зашито миллионы рублей. Миллионы рублей, которые а, закроют все ваши финансовые потребности, цели и так далее. да. То есть а, мини-очередь не означает мини-доходы. Я еще раз повторюсь, смотрите. Вы пригласили сейчас на старте 10 человек. Что такое 10 человек, друзья мои? То есть, ну, здесь покупка на 900 рублей. В Старбаксе это даже не чашка кофе. То есть, я не знаю, то есть, это упаковка туалетной бумаги. Я не знаю, вот сколько 900 рублей, это вот примерно столько. То есть, 10 человек. Кто-то из них зайдет на один юнит, кто-то на два, кто-то на три юнита зайдет. То есть, соответственно, они, в свою очередь, если разберутся, если вы до них донесете, они то же самое сделают, понимаете? То есть то же самое сделают. У вас откроется второй уровень глубины. Пускай здесь будет даже 20 человек, то есть удвоение. Пускай на третьем уровне будет 40 человек, на четвертом будет 80 человек, 160 человек, 320, 640, понимаете? Но так это не растет. То есть вот, вот к сожалению, да, то есть, ну, но... Так это не растет. Растет следующим образом. То есть у вас где-то, то есть это вы, вы пригласили там сюда человека, сюда человека, а здесь у вас в четвертом уровне появился, допустим, человек, который умеет настраивать таргетированную рекламу. А у нас есть партнеры, у кого в первой линии 15 и 20 тысяч человек. То есть представьте себе, что у вас появляется партнер такой в четвертой линии, и он просто в пятый уровень ставит, я не знаю, тысячу человек. Просто тысячу человек. Он умеет делать таргетированную рекламу. Или он а, блогер, или а, он умеет делать мейл рассылки, или у него есть какая-то своя база. Либо у вас там в третьем уровне появился сетевик с командой, у которых там вы их знать не знаете, но у вас появился, и, соответственно, вы получаете а, результат сейчас от них. Понимаете, о чем я? То есть а, рынок делится, друзья мои, один раз. То есть рынок делится один раз. Вот это вы, вот это вы. Соответственно, сейчас ваша задача вот от этого пирога, вот от этого пирога, откусить свой кусок, да, то есть отрезать свой кусок. Вы пригласили сюда там пер... вот это ваш первый уровень. Вот это ваш первый уровень. Вы пригласили сюда там братьев, сестер, маму, папу, там вот всех своих родственников. Соответственно, вы попали в 1% людей, в все начинается. Соответственно, дальше. Проходит 2-3 месяца, 4 месяца. Соответственно, в сообществе становится все больше людей, и вы уже, соответственно, заняли вот столько 9%. Да, то есть, а, потому что вас открыла здесь третий уровень, четвертый уровень, то есть начала качаться партнерка, понимаете? То есть, и потом вот от этого пирога, понимаете, вы откусываете вот такой вот кусок себе. То есть, 90% это у вас уже открывается а, там пятый уровень, шестой уровень, седьмой уровень, да, то есть здесь там третий, второй, там, да, то есть это первый уровень ваш. То есть вот примерно вот так, то есть рынок делится один раз, рынок делится один раз, ваша задача сейчас отрезать кусок от этого пирога а, по вашему аппетиту, да, то есть сейчас на предстарте а, можно смотреть, насколько человек амбициозен, насколько человек голоден до денег, до возможностей, до развития. Вот, и, соответственно, а, сейчас... Все зависит только от вас, друзья мои. Движение в очереди, я повторюсь еще раз, будет в десятки, в сотни раз быстрее, чем в основной очереди, оно и понятно, да, то есть, но предсказать все до мелочей мы не можем, то есть мы с вами первопроходцы. Еще раз повторюсь, что подобного не делает еще никто, да, то есть, и, соответственно, мы первые с вами. Еще раз смотрите, какой момент, друзья мои, давайте с вами поговорим. То есть вы инвестируете 900 рублей, на выходе получаете 2700, плюс 3, 7 уровней линейного маркетинга. Соответственно, эти 900 рублей – это кристаллы, которые будут списываться каждый день, в равномерной пропорции, да, то есть для чего это нужно, а, то есть все точно так же, как в основной очереди, абсолютно все точно так же, как в основной очереди списываются кристаллы, соответственно эти кристаллы толкают всю очередь, появляются технические юниты, которые толкают, то есть соответственно мы ни разом Соответственно, сразу же обрушиваем выплаты, и потом очередь встает. Нет, то есть вот в этом и кайф в том, что мы постепенно набираем обороты, и каждый день у нас все больше и больше выходит на выплату. Вот мы, конечно же, учли ошибки, да, то есть при запуске основной очереди, поэтому мы здесь все продумали уже, поэтому здесь вы можете не сомневаться, да, то есть что все будет прям на высшем уровне, друзья мои. Вот, давайте сразу я пробегусь по вопросам. Вопросов очень много и дальше мы с вами проведем розыгрыш. Вот. Добрый день. Насколько быстро будет продвигаться очередь? Насколько быстро, не могу сказать, но в десятки, в сотни раз быстрее, чем основная очередь. Если я войду, если я войду на один юнит, а партнер на три я получу только на одном или за все три юнита а, реферальные вознаграждения. Смотрите, друзья мои, все очень просто. Если вы зашли на один, вы а, со своих партнеров получаете с одного юнита. Если вы зашли на три, вы получаете с трех. То есть все максимально справедливо. То есть а, Задача какая? Чтобы как можно больше партнеров заходило на максимальное количество юнитов, да, то есть на три. Повторюсь о том, что у нас есть ограничения только три Юнита можно ставить в мини-очередь, только три, в моменте могут находиться только три. Задача какая? Чтобы больше партнеров, соответственно, вышли на выплаты. Но, друзья мои, сразу скажу, было очень много вопросов по поводу мультиаккаунта. Можно ли регистрировать кабинет, да, то есть, и, ну, то есть, условно, я не хочу, чтобы у меня было три юнита в мини-очереди. Я хочу, чтобы у меня в мини-очереди было... 15 юнитов. То есть что мне нужно сделать? По факту я могу зарегистрировать кабинеты на маму, папу, брата, сестру, соответственно, и на эти кабинеты, соответственно, зайти этими кабинетами также в мини-очередь. Можно ли это сделать? Да, можно, это не запрещено. Но не забывайте следующее. Чтобы вам новым кабинетом зайти в мини-очередь, вам нужно сделать что? Правильно. Купить юнит в основной очереди. То есть в мини-очереди могут участвовать партнеры, у которых есть юнит в основной очереди. Почему мы не запрещаем мультиаккаунт, почему мы не запрещаем регистрировать новый кабинет? Потому что вам нужно будет купить юнит в основную очередь. Тем самым вы принесете ценность, тем самым вы ускорите основную очередь, понимаете? То есть и вы этот юнит должны будете каждый месяц поддерживать. То есть если вы хотите в пять раз больше зарабатывать в мини очереди, да, то есть не три юнита иметь, а 15 юнитов иметь, да, то есть соответственно, если мы говорим по максимуму, то вы должны будете тогда 15 юнитов, соответственно, продлевать в основной очереди. И самое главное, что вы сейчас эти юниты ставите в самый конец очереди и помогаете продвигать. Основную очередь. То есть понимаете, что наша задача, да, то есть какая основная ценность мини-очереди, она нужна для усиления основной очереди. Каким образом она усиливает? Человек не может участвовать в мини-очереди, если у него нет юнита в основной очереди. То есть если вы захотите зайти на, в мини-очередь на один юнит, у вас в основной очереди должен быть один юнит. Если вы хотите зайти на три юнита, у вас в основной очереди должно быть активно три юнита. Если у вас в основной очереди юнит становится неактивным, то и в мини-очереди он тоже становится неактивным. понимаете? То есть все взаимосвязано. Вы не можете участвовать в мини-очереди, не участвуя в основной очереди. Понимаете? Наша задача усилить основную очередь. Но самое главное — это финансовая поддержка. То есть мы прекрасно понимаем, что у нас есть люди, которые сейчас ждут свою выплату в основной очереди, но они сейчас не зарабатывают, но у них есть вот эта потребность в энергии денежной, то есть в этой вот в этой движухе, в энергетике да, то есть в обмене энергии, и, соответственно, мы делаем этот инструмент, чтобы люди начали зарабатывать деньги. Короткое действие сразу результат. То есть, если основная очередь. Это работа в долгу, это марафонский забег, это длинная дистанция, то мини-очередь, да, то есть это короткое действие и сразу результат. Короткое действие сразу же результат. Вот наша задача, чтобы люди сейчас, которые еще не вышли на выплату, с помощью мини-очереди, начали зарабатывать деньги и с этих заработанных денег уже а, продлевали юниты, а не замораживали их. Вот что нам нужно от мини-очереди, вот какую ценность несет мини-очередь, да, то есть а, это энергия, это возможность соответственно, зарабатывать каждый день хорошие деньги. Вот. Я надеюсь, это понятно, друзья мои. То есть... Я надеюсь, ответил на вопрос. Вот. Еще раз давайте. То есть, если у вас... Один юнит вы со своих рефералов, то есть представим, что у вас, у вас 7 уровней глубины открыли, вы пригласили Васю, Вася Петя, Петя Свету. Петя Света в четвертом уровне от вас купила 3 юнита. Вы с нее будете получать только с одного юнита. То есть вы могли бы с нее заработать 300 рублей, а вы заработаете с нее всего 100 рублей. Понимаете, о чем я? То есть вот это важно понимать. Вот. Если вы заходите на 3, вы зарабатываете с трех уровней. С трех юнитов всех до седьмой глубины, вот произойдет компрессия, если смотрите, то есть эти деньги не уйдут в систему, будет происходить компрессия, то есть если система определит, что у вас только один юнит, а человек на глубине купил три юнита то система а, за оставшиеся два начислит а, вышестоящему. То есть а эти деньги уйдут а, вашему вышестоящему партнеру, у кого активировано три юнита. То есть будет происходить компрессия. Вот, а, Как выглядит сам алгоритм движения в очереди? Это матрица, бинар или как? А, это... Принцип основной очереди точно такой же. Чтобы, соответственно, продвинуть одного, нужно, чтобы на три толкнули, да, то есть, но ну, а помимо основных юнитов, у нас есть технические юниты, которые каждые 8 часов будут толкать, соответственно, нашу мини-очередь, да, то есть каждый, каждый час там будут происходить выплаты в этой мини-очереди, да, вот условно, и здесь смесь маркетингов, то есть, это и тренар, это и. Соответственно, что у нас? Да, это даже это не тренар. Это везде вот я, к сожалению, не могу сказать, какой основной маркетинг вшит в мини-очередь, это надо уже не спросить. Вот, но здесь и линейный бонус будет. И, короче, поверьте мне, мы вас бонусами порадуем. Вот, уже после официального старта еще объявим пару дополнительных плюшек в мини-очереди. Откуда берутся деньги на выплату вознаграждения за рефералов? То, что это из маркетинга, это понятно. А конкретно откуда? Конкретно с товарооборота. Откуда еще берутся? То есть, условно, вот это и есть наушники. Наушники стоят 20 тысяч рублей. С этих 20 тысяч рублей зарабатывает marketplace, зарабатывает поставщик, зарабатывает а, производитель. Да? То есть а, с этих денег, с продажи этих наушников платятся налоги, платятся логистика, платится реклама. То есть а, в стоимость этого продукта вшито огромное количество расходов. Да? То есть а, теперь возвращаемся к нашей мини-очереди. У нас в рамках нашей мини-очереди есть курс, который будет продаваться, да, то есть не просто там перекладывание денег из одного кармана в другой, а именно а, курс, да, то есть а, инфопродукт. В этот инфопродукт вшита стоимость, да, то есть а, условно часть денег уходит на движение мини-очереди, часть денег уходит на линейный. На бонус, да, то есть на 7 уровней глубины часть денег уходит на бонусы, которые я объявлю после официального старта, да, то есть и небольшая часть денег заложена непосредственно э, в... Окупаемость бизнеса, то есть, поймите, что а, бизнес будет развиваться только тогда, когда он на самоокупаемость то есть, никогда Женя, с Колей и собственного кармана а, вкладывают деньги, платят разработчикам, платят программистам, платят техподдержки, платят за сервера. Да? То есть на самом деле расходов очень много, поверьте мне, друзья мои. То есть, если мы не стоим на месте мы развиваемся. Вы да, то есть, для вас там условно там какая-то кнопочка новая появилась на сайте, а для нас это, там, я не знаю, 10 часов работы программиста, у которого зарплата там 2,40 тысячи рублей в час условно ну то есть чтобы вы понимали примерно вот соответственно бизнес находится на самоокупаемости поэтому он прибыльный в любом случае, да, то есть и это гарантия того, что бизнес не закроется. У нас нет финансовой нагрузки в этом бизнесе, то есть мы не обещаем вам о том, что там мы возьмем ваши деньги под процент и будем каждый день вам выплачивать какой-то процент, да, то есть мы не финансовая пирамида. У нас с вами есть определенные продукты, которые мы в рамках нашего маркетинга с вами распространяем в сети интернет. Вы для нашей компании оказываете услугу, вы информируете да, то есть оказываете рекламную услугу, информируйте партнеров э, о том, что вот у нас есть такая классная продукция, классная компания, соответственно, и мы с вами за это делимся прибылью, да, то есть мы с вами вместе делаем товарооборот, и с этого товарооборота каждый из нас зарабатывает, да, то есть я повторюсь еще раз, что это как чаепитие в школе, каждый принес что-то за стол, и каждый покушал всего, вроде пришел только с кексом, а по, попил кока-колу, поел конфеты там, Рулетик съел, тортик съел, да, то есть а, попробовал абсолютно все. Вот, поэтому а, деньги зашиты в маркетинг. Соответственно, все деньги на выплаты зашиты в маркетинг. Вот это вы должны понимать. А, когда мы запустимся, все будет наглядно, видно и понятно. А, так, и а, я пополнил свой баланс до, 9, а, до 900 рублей. Потом, куда их нести? А, сейчас у нас в ближайшие дни появится раздел «Мини-очередь» в котором вы сможете уже зарезервировать, да, то есть участие в мини-очереди, то есть согласиться на участие, вот, и тем самым мы сможем сейчас повесить счетчик какое количество людей будет участвовать в мини-очереди. То есть, соответственно, вы сможете уже внутри личного кабинета заморозить эти деньги на мини-очередь. И все, что вам нужно, потом просто нажать кнопку будет. Вот, То есть вы будете понимать, что у вас все хорошо, все уже на балансе, все работает, вам только нажать кнопку. То есть вход будет по кнопке. Вот. А повторюсь еще раз, что будет раздел мини-очередь, в этом разделе будет вся информация. Кошелек будет общий на основную очередь, и на мини-очередь. Поэтому то, что вы сейчас пополнили, как бы, ну, отлично, пускай они лежат пока на балансе, на кошельке. Соответственно, как только они понадобятся, вы будете об этом оповещены, то есть что с ними сделать. А оплатить можно будет так по карте, как и юниты проплачиваются. А, да, друзья мои, то есть вам не нужно создавать новый кабинет, еще что-то. То есть вся ваша команда сохранена за вами. То есть если вы уже в основной очереди наработали условно 20-30 человек в первую линию, а, это ваши рефералы, в том числе и в мини-очередь. Если они все пойдут за вами в мини-очередь, вы с них, с каждого будете зарабатывать по партнерской программе. А я напоминаю, что у нас а, с первой линии, да, то есть с первого уровня глубины 300 рублей. То есть 300 рублей. То есть представьте, что вы уже 20 человек в основной очереди наработали. Вам сейчас нужно сейчас включить их в процесс, да, то есть оповестить их о, то, о наших новостях, о том, что запускается, и донести до них эту информацию. Если они заходят в мини-очередь, вы с них с каждого еще по 300 рублей заработаете. Если они будут заходить там условно на... Три юнита, то с каждого по 900 рублей, да, то есть, ну, я, вы понимаете, о чем я, да, то есть, и они будут повторно заходить, вы будете повторно зарабатывать по рефералке, вот, то есть до бесконечности а, сможете зарабатывать, соответственно, на рефералке. То есть вся ваша команда сохраняется, вам не нужно создавать новый кабинет, все будет действовать в рамках этого кабинета. Да, если вы хотите заработать в 2, в 3, в 5 раз больше, вам нужно регистрировать новый кабинет, но не забываем, что а, вам нужно будет а, пополнить... А, еще и основную очередь вот это важно понимать здравствуйте все сейчас много замораживают юнитов в основной очереди есть предложение для размораживания юнитов давать деньги собранные для ускорения очереди царя горы ну глупость полнейшая то есть человек ну то есть если человек не видит свои выгоды ну то есть смотрите какой момент то есть вот люди замораживают а, юниты, люди не хотят их размораживать. А, на самом деле это просто человеческая глупость, а, и здесь просто человек недальновиден. И, к сожалению, возможно, человек не разобрался, у него не хватило времени, либо до него не донесли наставники. То есть, ну вот условно, вот представьте себе, я вам говорю о том, что... Я вам говорю, к примеру, сейчас пример какой-нибудь приведу. Сейчас пример какой-нибудь приведу. А, вот представьте, что мне нужны срочно деньги. Так, кто вот мне задал вопрос сейчас а, делать деньги? Блин, друзья, подписывайте аккаунт своим именем. А, смотрите, допустим, Алексей, да, предположим, а, я объясняю Алексею, что Алексей, смотри, вот мне срочно нужны деньги, да, то есть, а, условно, я тебе сейчас продаю свой телефон, который стоит 100 тысяч рублей, я тебе его продаю там за 10 тысяч рублей. Соответственно, и там ты потом с этим телефоном можешь делать все, что угодно. У человека сразу есть понимание, что с этим телефоном сделать. То есть у него есть конкретная а, логика, да, то что я сейчас этот телефон там, выставлю на Авито, продам его за 50 тысяч. Моя чистая прибыль составит 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей я заработаю разово. да, То есть и человек а, купит ли телефон? Да, купит. С какой вероятностью? 100%. Да? И вот здесь важно проделывать работу да, с, с мышлением то есть с мышлением, с пониманием, да, с объяснением человеку, а, то есть сколько он заработает, то есть когда он заработает, а, во сколько он может приумножить свои деньги, приводить правильные примеры. То есть вот кучу примеров приводил у нас Мирон, когда говорил о том, что вот интернет оплачивает. да, То есть вы же каждый месяц оплачиваете интернет. Я каждый день на телефон просто вложу полтора, полторы тысячи рублей просто на связь, просто чтобы звонки и интернет был полторы тысячи рублей каждый месяц. Я же не думаю о том, что, блин, а мегафон не заплатит вообще деньги или нет. Да, то есть вот здесь то же самое. То есть вы должны работать с мышлением человека и объяснять ему. И э, я говорю всегда, что в футболе э, виноват не э, принимающий пас, а виноват дающий. То есть зачастую наставники виноваты, что сами не разобрались, не донесли информацию. Но, к сожалению, это сетевой бизнес, бизнес-наставничество, да. И э, для этого у нас есть чат, да, для того, чтобы вы общались, э, разбирали какие-то вопросы. Будет круто, если вы приведете какие-то примеры после сегодняшней планерки. Вот. И э, вот по типу мобильной связи было бы интересно послушать какие-то примеры примеров на самом деле очень много то есть вот здесь если человек будет видеть кон конкретную выгоду да то есть не разово да то есть а на дистанции на дистанции что он за год за полтора за два может сделать очень классные иксы, если он просто поверит в это это как с биткоином, да, то есть вот, ну, пример с криптовалют, на самом деле, но ну, это до смешного, да, то есть там, я не знаю, в 2007 году а, биткоин стоил там 3000 долларов, да, то есть и люди такие, а, не вырастет, а, херня и так далее. Сейчас он стоит 60, люди точно так же думают, через год он будет стоить 100 тысяч рублей, понимаете, то есть и люди все равно, то есть... А... Надо работать с мышлением, короче, вот так скажу. Работать с мышлением своих партнеров, которых вы приглашаете. И начать прежде всего со своего отношения к бизнесу. Глупо чего-то требовать, если у вас у самих там я не знаю, у самих 10 юнитов, из них половина замороженных. Глупо требовать что-то от команды. Начните с себя. Давайте мы флешмоб проведем. Давайте завтра в 12 часов по Москве, завтра в 12 часов по Москве мы проводим с вами флешмоб. Пишем все «Я на долгосрок». И присылайте скрины, присылайте скрины вашего личного кабинета о том, что у вас продлены все юниты. О том, что у вас продлены все юниты, о том, что у вас нет замороженных юнитов. Давайте посмотрим, во сколько у нас людей с нами на одной волне ответственных, кто действительно пришел сюда строить бизнес на долгосрок, и кто действительно хочет помогать всем партнерам, всей команде. Поставьте, друзья мои, плюсик в чат, кто поучаствует завтра в этом флешмобе и проконтролирует, чтобы их команды, их партнеры тоже поучаствовали. Все, что нужно, это завтра в 12 часов зайти в наш чат и показать, что у вас нет замороженных юнитов, и написать, что вы на долгосрок. Я хочу посмотреть, сколько у нас действительно таких людей, кто действительно не на словах, а на деле может что-то. То есть вот я еще раз говорю о том, что нужно нести ценность, в наше сообщество хоть через что-то. Не умеешь приглашать, хотя бы продлевая юниты каждый месяц. Не умеешь приглашать, записывая видеоролики. Да, то есть вот через это нести свою ценность. Вот это еще один способ, еще один способ, соответственно, нести ценность в наше сообщество, в нашу команду. Поэтому сегодня сделайте так, что разморозьте все свои юниты, потому что... Ну, у нас миллион заходит в очередь. В любом случае, сейчас еще за этот миллион, то есть еще движение очереди произойдет за счет того, что вы будете все продлеваться сейчас, да, друзья мои, размораживать свои юниты. Я благодарен вам, плюсов огромное количество. Вот я в такие моменты, я, знаете, я очень сильно мягкантильный человек такой и сентиментальный, точнее. Сентиментальный человек, знаете, я в такие моменты вообще могу заплакать даже. Вот я смотрю и просто на эти плюсы, и знаете, и, блин, у меня сердце любовью наливается. Вот, ладно, давайте двигаться дальше. Флешмоб, завтра в 12 еще сейчас новость на канал запишу. Добрый день. По линейному бонусу можно сделать так, чтобы спонсору сразу начислялись бонусы при покупке а, партнером юнита, а не когда он получит свои 2 700. К сожалению, так это не работает. Вот, то есть есть маркетинг, и этот маркетинг а, прописан таким образом, что вы получите бонус только тогда, когда ваш а, партнер соответственно, выйдет на выплату. То есть нельзя же прийти в банк, условно, сказать о том, что вот смотрите, я вам хочу положить 10 миллионов там на год под проценты, вы можете мне проценты сейчас выплатить, а эти 10 миллионов пускай полежат, а проценты я уже сейчас заберу и буду ими пользоваться, да, то есть либо еще раз закину эти деньги, да, то есть, к сожалению, друзья мои, то есть по маркетингу так это не работает, и мы не сможем этого сделать. Будет ли заранее а, показано в личном кабинете, где будет кнопка? Не только будет показано, будут инструкции, все необходимые, а, что сделать, как сделать, все это, друзья мои, для вас будет в ближайшее время, будет бот, виртуальный помощник, который будет а, служить а, таким ускорителем очереди, да, то есть, потому что многие партнеры не умеют рассказывать, презентовать. Этот бот будет, соответственно, а, будет нести информационную. Задачу прогревать человека, да, то есть, чтобы мы рассылки делали, то есть для потенциальных партнеров. В общем, такой бот-ассистент, который будет помогать рассказывать про этот продукт. А, я должен вновь зарегистрироваться. Нет, повторюсь, еще раз, что регистрироваться заново не нужно. А, все будете делать в рамках вашего кабинета. А, как будет зависеть ускорение основной очереди от мини? Ну, я уже объяснил, друзья мои, то есть, а, за счет чего будет основная очередь усиливаться мини-очередью. А, так, очередь будет двигаться также за счет кристаллов. Да, я уже отвечал, очередь будет двигаться также за счет кристаллов. Я смогу заработать 2700 рублей, если вдруг никого не приглашу, или заработок в мини-очереди подразумевает только личные приглашения, друзья мои. То есть вы в мини-очереди можете зарабатывать, не приглашая, повторюсь еще раз. То есть если вы захотите заработать в 10, в 100, в 1000 раз больше, если вы хотите не просто заработать, а сделать из этого целый пассивный доход, однажды проделанная вами работа превращается в пассивный остаточный доход. Я хочу, чтобы вы это как мантру читали каждый день, чтобы вы себе просто в мозг вбили это, что нужно заниматься только тем, где есть пассивный доход. И пассивный доход в нашем случае – это не от инвестиций, а от своих действий. Вы инвестировали свою энергию, свое время, свое внимание в какой-то фокус определенный, и потом вы от этого получаете дивиденды, денег, которые вы будете зарабатывать от ваших партнеров. Смогу ли я из своего кабинета купить место своим людям в структуре? Да, это технически уже реализовано. Вы сможете, соответственно... Вы сможете, соответственно... Так, у нас какая-то замечательная новость, друзья мои. Прием платежей через PayR восстановлен. Понимаете? А, кто у нас Женя? У нас Женя-волшебник. <с> Наш Евгений-волшебник, понимаете? То есть, видите, ПР а, восстановлен, друзья мои, поэтому все. Можно, соответственно, сейчас увеличивать обороты. А, в мини-очередь будут технические юниты или только настоящие? Да, технические юниты будут, друзья мои. То есть, а, вопросы в основном повторяются, да, то есть, вопросы в основном повторяются. Вопросы одни и те же. Есть вопрос, на который я еще не успел ответить, друзья мои. Вот а, Я запишу завтра кружочки на канал с ответами на эти вопросы, да, то есть, поэтому, Николай, когда, старт ориентировочный 1 ноября, то есть, если сейчас никаких подводных камней не будет, да, то есть, и мы наберем критическую массу людей, вы поймите, чтобы нам сейчас стартануть, и чтобы очередь зациклилась, и чтобы очередь работала как часы стабильно много-много времени, много-много лет, да то есть нам нужно набрать критическую массу людей. Критическая масса людей позволит заковать в золотые наручники огромное количество людей. Чем больше людей в золотых наручников, тем больше людей будут заходить на новый, на новый круг в мини-очередь, тем больше партнеров они будут направлять в мини-очередь. В общем, здесь много факторов с точки зрения математических, которые нам позволят, соответственно, запуститься грамотно, да, то есть сделать крутой результат. Вот. Друзья мои, по поводу карты Мир. Всего скорее там возможно пополнить с карты Мир. С любой карты можно пополнить, друзья мои. То есть все хорошо там должно быть с, с оплатами. Все, и Payr заработал. Друзья у видите, замечательный эфир. Розыгрыш. Давайте, друзья мои, розыгрыш сейчас. Так, быстренько сейчас розыгрыш проведем. Uh, так, что у нас есть? Генератор случайных чисел. Так, uh, генератор случайных чисел. Итак, 50, 50 uh, наборов книг, друзья мои, по саморазвитию. Uh, нет, друзья мои, давайте не 50 наборов книг, uh, давайте мы сейчас разыграем uh, 50 тысяч рублей по 1000 рублей. То есть, чтобы книги покупать, их надо отправлять. У нас сейчас, к сожалению, нет человека, кто этим будет заниматься. Вот наш человек заболел сейчас, и мы просто начислим вам по 1000 рублей на кабинет. Сами купите себе книжку по саморазвитию, а я вам сделаю подбор этих книг на канал. Вот, какие книги по финансовой грамотности, по саморазвитию, соответственно, будут вам полезны. Давайте тогда, да, 50 тысяч рублей разыграем. 50... 25, 25 по 2000 рублей, 25 купонов по 2000 рублей, 25. 25 победителей будет у нас. Итак, у нас с вами сколько? 1340 лотерейных билетов, 1340 лотерейных билетов, это недельный розыгрыш. Итак, 25 победителей по 2000 рублей, соответственно, вам будет начислено кабинет, сможете на них купить все, что угодно. И даже в том числе сможете их направить в мини-очередь. Итак, поехали, друзья мои. 25 победителей. В разделе, промо, в разделе промо, если у вас есть лотерейный билет, он вам начислен. Как получить лотерейный билет, соответственно, в разделе промо есть условия. Выполняете условия, получаете билет. Все очень просто. Список победителей будет размещен на нашем канале, соответственно, после планерки, друзья мои. 22, 23, 24, 25. И, друзья мои, я очень счастлив, что огромное количество людей поддержало флешмоб. Флешмоб. Uh, И еще 5 победителей. Еще 10 тысяч рублей разыграем. Еще 5 победителей. Пейер uh, заработал, только что оплатил. Николай Красавчик. Итак, еще 5 победителей. Все, отлично, друзья мои. Вот у нас 5 победителей, по 30 победителей по 2000 рублей, соответственно, в общей сложности 60 тысяч рублей разыграли. Вот. Все, друзья мои, розыгрыш сделали. Ой, е-мое, чуть не закрыл. Я же еще не успел с вами попрощаться. Все, друзья мои, вам огромное спасибо всех, кто с нами на одной волне, поддерживает нас завтра промо, завтра флешмоб в 12 часов. Мы ускоряем очередь. Сейчас вы наглядно увидите, как очередь ускорилась. Соответственно, я думаю, что это наглядно будет видно завтра, да, то есть, потому что сейчас уже вечер, и очередь, соответственно, أو, или сейчас, не знаю, как ночью кристаллы списываться будут или не будут, надо уже не спросить, этот вопрос, да, то есть, но завтра в течение дня, то есть там четверть кристаллов будет списано, и вы это все наглядно увидите. Вот, друзья мои, я вас всех обнимаю, спасибо вам, я вас всех люблю. Вот, впереди нас ждут большие приключения. Вот, маленькими шажочками большими большим деньгам, большим возможностями мы с вами двигаемся. Я надеюсь, что ответил на вопросы, которые вас волновали, мучили. Вот, теперь у нас проблем со связью не будет, со звуком, я думаю, что звук хороший. Вот, и... Все. Готовимся к лэш завтрашнему. Я вас всех обнимаю.